В интернете существует такая категория людей, которые когда-то в прошлом, может в детстве, может в юности, получили от посторонних людей какой-то запас типа информации, поверили в него. И, несмотря ни на что, спустя годы, не проверяя, не изучая свои темы, они продолжают утверждать то, что им когда-то вбили в голову. И совершенно важно, в детстве это произошло или в юности, просто... Момент этот сработал как некоторое убеждение и доказал людям, что кто-то может являться носителем правды. И поэтому можно верить на слово и ни в коей мере не проверять, не подвергать сомнению, не быть скептиком, а быть абсолютно доверчивым человеком. Поэтому мне регулярно пишут сторонники вот этого нового вируса, да, и рассказывают о том, что я ничего не понимаю, что вот они прям в курсе всего. Они верят в статистике, они верят в СМИ, они верят телевизору, они верят правительству. И они готовы с пиной урта доказывать, что маска это полезно, что перчатки это полезно, что страшно-страшно-страшно. И что до этого ничего такого не было. Они не знают ничего про ОСПУ, они не знают ничего про бубонную чуму, они ничего не знают про вирусную пневмонию. Вообще ничего не знают про то, какие последствия у гриппа сколько лет мы с ним живем, и как происходит бронхит, ангина. Все, все, все, что нас посещало предыдущие годы, предыдущие десятилетия, века. Их как-то не беспокоит. Вот им сказали в телевизоре, что нужно верить в это. Все, они верят. Им сказали, что какой-то новый штамм. Да, нужно. Им сказали, что нужно там QR-коды оформлять, там, ходить в маске и все остальное. Они верят. И как только ты пытаешься открыть рот и не утверждать даже, но подвергнуть сомнению какие-то официальные заявления, на тебя вываливается уж от грязи. И при всем при этом они не собираются даже задаться вопросом, почему вакцина бесплатная, а ПЦР-тест платный. Вот даже самый простой вопрос. Точно так же происходит с любителями гелиоцентрической системы строения нашего мира, которые обожают... Считать, что их мир это шар. И мне пишут люди, они говорят: да, наша земля круглая. Я говорю, а ты знал бы, что она круглая, если бы с детства тебе не ставили, не совали в нос глобус и не говорили, что вот это вот такое, ты бы поверил в то, что мерцающие какие-то звездочки над головой, движущиеся по небосводу, это спутники, если бы тебе кто-то не сказал об этом? Понимаете, и когда начинаешь задавать вопросы, как ты можешь видеть на таком расстоянии какой-то сигнальный свет, если ты видишь самолеты на 10 километрах, а спутник, представь, он там на 200, на 400 километрах, а то и выше. Как ты можешь видеть мерцающий сигнал с этого спутника? Что ж там за лампа у него стоит, которая моргает? И, ну, или он сам весь такой блестящий, отражающий? Простые вещи, когда начинаешь задавать какие-то вопросы, человек просто поносит тебя грязью. Но при этом никто из шароверов, из сторонников того, что космос есть, космические программы существуют, МКС летает и многое-многое другое. То, что там уже актеры на орбите, то, что мы на Марс высадились и многое другое. Понимаете? А там Маск запускает автомобиль на орбиту. Никого вообще не беспокоит, что там не расплавилась у нее пластиковая панель, не полопались колеса, не полезла краска на таких температурах. Никого из них не волнует, что есть целый ряд вопросов, на которые никто не хочет отвечать. И вот один из самых главных. Что нам даст покорение космоса? Для чего вообще это нужно? Для чего землянам, людям, России, гражданам, Америке, прочим, кто занимается вот в этих типах космических программах, для чего им нужно освоение и покорение космоса? Для чего им нужно это? Что оно такое практическое дает им сейчас, либо на ближайшую перспективу? Или у этих стран все прекрасно здесь на земле? Они здесь все раскрыли, все постигли, и наше, наше человечество живет и процветает. И у них в стране нет проблем, и люди до сих пор в 21 веке вместо нормального комфортного туалета не ходят в дырку в земле по большой нужде или по малой нужде. Понимаете? Нет нищеты, нет преступности, нет социального неравенства. То же самое с медициной, со всем остальным, чего не коснись. Я, знаете, я учился еще в советской школе, да, и я прекрасно... Но у меня, слава богу, с памятью все в порядке. Я прекрасно помню, что нам преподавали по истории. Многое помню из той образовательной программы, которая была нам дана. И то, что я вижу сейчас... То, что происходит. Переписывание истории прям в наглое, абсолютно в наглое. Причем под страхом уголовного преследования, под страхом тюремного заключения. Ты не имеешь права говорить о том, что Советский Союз вместе с фашистской Германией напал на Польшу. Начал Вторую мировую войну. Понимаете? Об этом запрещено говорить. Какие были договоренности между Советским Союзом и фашистской Германией. Как Советский Союз помогал им что фактически это он выносил все это, помог, поддержал, развил. И то, что э, фашистские генералы гитлеровской армии, они обучались в России, они получали вот, азы военного мастерства у специалистов Советского Союза. И парады проходили совместные. Об этом никто не говорит. Самое интересное, это запрещено об этом говорить. До сих пор засекречены многие файлы по э, Великой Отечественной, по Второй мировой войне. Почему? Что происходит? Людей садят за комментарии, людей садят за фотографии, людей садят за высказывание своей мысли. Что, по-вашему, это как не сокрытие правды? Что, по-вашему, это как не продвижение вымысла? А религиозное, которые мне пишут? Знаете, я вот счастлив, что я стал атеистом много лет назад. И несмотря на то, что я много времени посвятил религии и был погружен в нее с головой, я изучал так называемое Святое Писание. Я был членом церковной молодежи. Я проповедовал в свое время. привлекал новых адептов. Понимаете? Я занимался всем этим зомбированием. Я был частью этой системы. И я так счастлив сейчас, что я совершенно свободно мыслю, что я выбросил из своей головы эту чушь, эту бредятину под названием «религия». Поклонение фантастическому Богу. Понимаете, выдуманному Богу, который... Который по логике вещей не в состоянии существовать он, он не может. Это недопустимо, это нонсенс. Понимаете? Наличие в бесконечном мире как то конечного бога это нонсенс. Это несопоставимые вещи. И когда я вижу этих ряженных клоунов, попов, этих и еписков и всех остальных патриарха и прочих, этих ушлепков, в прямом смысле слова ушлепков, которые добились того, что. Уже в России прописали оскорбление чувств верующих. Вы с ума сошли. Вы реально с ума сошли. И вы все это, граждане это стерпели, граждане это съели, граждане это приняли. И многое другое, повышение пенсионного возраста и все остальное. Знаете, мне понравилось, я, я не призываю вас ни к чему. Единственное, к чему я, может быть, и призывал бы вас, это к тому, что, ребят, давайте начните уже пользоваться мозгами. Прекращайте всю информацию вокруг вас, воспринимать как истину, как правду. Ложь вокруг, вокруг вас, она абсолютно. Вот к чему я призываю. Просто включи мозги, включи мозги. Мозги включи, начни ими пользоваться. Ничего другого. Я знаю, что ложь вокруг нас, она действительно, она абсолютно. Когда людям начинают что-то пытаться говорить, ну... Ой, это какой-то кошмар. Знаете, у меня нет вообще никакого сомнения, что нам врали веками, может быть, даже тысячелетиями. Все, что нас окружает, это каждый раз переписываемая история, каждый раз переписываемая истина. Ну, в кавычках, истина ее ведь не существует, вы же понимаете, это абсолютное знание. А такового, в принципе, быть не может, если ты вдруг не прожил вечность, что тоже является нонсенсом. Мне понравилась фраза одной девушки, не знаю там в каких соцсетях, она это сказала, тикток, шматок, там еще где-то. Но я услышал просто, я, мне она попалась на глаза. Так вот, девушка сказала, сейчас попробую процитировать, если получится. Знаете, те, кто громче всех с экранов телевизоров и трибун кричат о том, что... Э страна разграбляется, там ее ценности вывозят за границу, там творится коррупция, беспредел, взяточничество, там, нарушение закона, нужно это срочно прекращать, нужно с этим бороться. Так вот те люди, кто это говорят, это как раз те самые люди, которые все это и творят. Понимаете? Ну, если, если проще преподнести таким совсем уж простым языком, тот самый, кто громче всех кричит пожар, пожар, пожар, скорее всего, его и рожок. Ну это так, для дурачка пояснение. Поэтому любой темы, которой бы мы не коснулись, общественных каких-то вот направлений, социальной, там, научной, технической, экономической, политической, любой совершенно, что не коснитесь, к сожалению, это все ложь. истории. и. Все какая-то пропаганда, все какая-то втирание в голову совершенно бесполезного. Все время я просил отключить мозги. И в этот раз тоже попрошу. Это единственное, что может иметь какой-то смысл. Не верьте никому на слово. Но будьте уже хоть капельку как-то независимее, умнее. Проявляйте скептицизм, здоровый скептицизм. Задавайте вопросы. Не бойтесь этого делать. И помните, если, когда вы задаете вопросы, вам на них не отвечают, это должно породить в вашей голове еще один вопрос. Почему? Берегите себя, подписывайтесь, пишите комментарии. Мне чертовски приятно с вами беседовать. Всего доброго.